«Я тебя переплавлю, я тебя переплавлю в горниле страданий, но при этом всегда буду крепко держать. Я хочу, чтобы ты посреди испытаний мою силу любви в полноте смог познать. Я, Господь, избавляю от бездны греховной и долиною плача веду я тебя». О, дитя, принимай, человек не опора, Утешение, сила, опора лишь я. Уповай на меня и храни свое сердце От неверия, зла и печали земной. Не давай для обиды и ропота места, Они душу твою разделяют со мной». Ободрись и воспрянь утешением верным. Я за правую руку с любовью держу, И в последнее время от ветра учений И греха обольщений тебя я храню. Ожидается час притеснений от зверя. Первый выйдет из моря, второй — из земли. Я сжимаю, мой сын, твою руку сильнее, Освещаю тебя, — Помазанием крови я объемлю тебя, и для брани грядущей Буду мужеством, силой твоей и щитом. Очищай свое сердце от ноши гнетущей, находи себе пищу в учении моем. Я провел уже многих, и ты не смущайся, тебе нужно лишь только держаться меня послушании полном, всем сердцем старайся, днем и ночью искать непрестанно меня. Я держу тебя, сын мой, за правую руку, я тебя наставляю учением своим, покорись моей истине, Божьему духу, и без страха иди по следам лишь моим. Я веду тебя мимо земных развлечений. Я тебе приготовил прекрасный чертог. Не страшись, о дитя, за меня по ношении, Я тебе помогу. Я отец твой и Бог. Я держу тебя, сын мой, за правую руку. Я тебя умоляю, держись за мою. Если жизнь мне доверишь, как лучшему другу то наследовать будешь обитель в раю. Аминь. Слава Богу.